Доброго вечера, доброго утро, у кого как сегодня мы идем на озеро, на какое пока сказать не могу. Сейчас шестой час. 5.20 где-то 5.20 утра. 15 апреля 2023 года. В этом году я еще не ловил сороги. Может быть, сегодня что-то поймаю. Да, сейчас пока я жду товарищей. Алексей с Андреем уже едут. Ну, а там уже решим. То, что мы уедем из города, это однозначно. Сейчас минус 7. А днем обещают плюс 6. Давление сегодня высокое. 700, почти 80 миллиметров. Ветра на данный момент практически нет, но к обеду обещают порывы до 8 метров. Но это все прогноз. А мы будем посмотреть. Пока что небо чистое, как вы видите. Солнце уже встает. День у нас все длиннее и длиннее. Скоро Весна скоро, скоро начнется летняя рыбалка. Я уже буду готовить машину к летним поездкам. Мы прибыли на место стоянки. Здесь Аншвак сегодня на озере. Будем думать, куда поставим. И вот мы на суба Эх, Андрюха, скажи, что ты не подготовился сегодня. Нет у меня стопок. Стопок нет? Потому что мы не пьем. Не пьем. Вот такие мы осторожненько сегодня половим. катаемся целый день Нас катает сегодня Андрюха растет кокос дорога не ловится я думаю надо обратно возвращаться на оружие место и ждать покатались и будем а вон там что-то люди не не разбегаются да он свои началась трудовая рыбалка Мы ходим шуруповерт показывает сам пойдет он через он сам через... показывает он чинеси оборот уже миг, вот. миг и все а это вот леха истребитель истребитель просто да сушит рыбу мелочь цепляется исправно, а крупный крупняк почему-то сходит. <му> Нет, это не сходит. Ладно, вороном. Просто ради интереса, сколько поймается, блин. Ты это, мелочь. кто то подошел, скромничай. Заметь, я тебе давно уже это намекал. Я тебе говорю перерыв, перерыв. Леха, я говорю перерыв. А, он чё? А он со мной не хотел сотрудничать. Пойти на перерыв? Тут сразу же выловит, что это приведёт. Вот. Бегал сюда. Лед трещит под нами. Ладно. Не хочешь подойду попозже. Я попозже подойду. Папа Что такое-то? Здесь никто не хочет сотрудничать. Смотрим, может, там и не на что сотрудничать. Да нет. Мяса им хватит. Должны съесть. и. Никто не хочет здесь сотрудничать с нами. Нифига себе, Эльдёха там. Соруженую пойму. Ух ты, блин. Такая даже в кадр не влезает. Убегает, убегает. Настоячка, он сидел, но сука варялся. Да. было я прозевал извините товарищи ну, вот он что-то такое Наверное, отпускать придется или бросать воронам кар кар хотим хотим ну, что придется воронам отдать. что делать вороны тоже кушать хотят у них удочек нет, что-то было, что-то было, что-то было, блин, да что такое-то, чуть побольше, шли опять детский сад где ваши воспитатели куда они смотрят вот может воспитатель вот это более похож на но это все равно это просто из старшей группы а где воспитатель Леха все таскает и таскает О! О! Нифига, Леха, молодец Высидел Тут все вот такие У него ухо Чего нету? Леха, так нечестно. Не пьешь, а ловишь. Вот так. Камеру включишь. И клёва нет. Вот Андрюха переместился за бедку. Тоже стал дербанить что-то. Рыба пошла по кругу. Красненького Будущего комарика Ну У этого комарика никакого будущего Потому что я его Подсадил О, далее Я еще до дна не опустил У него уже что-то схватилось Поэтому я прозевал Опа, Опа, опа, опа, что-то такое Опа, опа, опа о! Андрюха это же неплохого поймал а? Не, она Нормально, чистый кокунь Без допинга да, Повторился Вот Андрюха не может это самое Без этого без татарского языка. Леха не выдержал. Леха не выдержал. Что тут такое? Что-то тут меня тревожит. Тревожит. Окушок в заглот. Свет, таскает из этой лунки, а в ту не пускает никого. Да, нельзя, говорит. Надо, наверное, сюда просверлить. Я уж начал сверлить, вот сюда я просверлю. Это, конечно, не под жопой, но рядом. <Стит> опять тащит, опять тащит что-то. Леха, как ты такого цепляешь-то, Нет, опарыши, которые в деревню даже ездили. Холодильник хороший, сохраняет опарышей до конца. И в этом тоже нету. Андрюха, вот на той, где его вытащил окуня, там внизу червь. Но попалась это самое, на этих, на парши. Пили чайку, может и у рыбы перекур закончится, в конце концов, может еще что-нибудь попадется, все же нам за нее кушать, пить, что там есть, вот, тут дофига чего есть, плюнем и забросим. опять сегодня я заберем дрюха опять там милостир будет ну, клюет это тоже хорошо интересно же веселее когда клюет хоть что-то когда не клюет тоже плохо ладно пойду я перенаживлю наверное, удочки может лучше будет Что-то было, что-то было, видите, видите, там кто-то прилипает. Это, наверное, еж. А кто же еще больше-да? Кто же еще меньше? В смысле? Прилипало. Вот опять выключена была камера, достала пушка трудового. Вымучил его. Будем надеяться, что он тут не один. Где твои друзья? Где твои родители? Где? Вижу, кто-то подошел. Осторожничает. А, попался браконьер. Я-то? Да. Да, одного поймал. Столько у нас лопатком. Санька поймал сегодня двух Почему двух? Ну да, так-то да. Он Алексей поймал одного очень хорошего. Ну у него сороженка такая, неплохая. А у меня нее. Ванделюхи вообще он завалил, блин. Он все собирает. Все Молодец. И спектр уважуха. У нас по машину Counter-Strike. На камеру. Оп! Опа! Чуть-чуть <смех> Люсик. Да. Привет, тети Люси. Привет, телюсия, Костя, всем, всем, всем, всем. Пойду к Алексею. Ой, елки-моталки. Надушил-то. Вон надушил-то. Но кабанчик один есть. Приличный. Молодец. Что, Алексей, как? Впечатления от озера. Отлично. Погода, да, шикарная. Весна дышит, но рыба не очень. Ладно, мы еще посидим. Всем пока. Давление, наверное, немножко спало. И рыбка немножко приподнялась. Сейчас только что кто-то пытался, пытался. Да, Тихо. только в руку. А что, говорить? Ну, наверное, да? Тут пришел корреспондент Шрайбекус. из местной газеты. Да. Слободская жизнь. Да, жизнь слободская. Говорит, у вас клюет, я говорю, так иногда подходами. То Прошли. туда сбегаю, подойду, то туда сбегаю, подойдут. Да Но он занял тут всю акваторию. Да. Вон удочка. Раз, два, три, четыре. Да. Ведь там, наверное. Штук 10. Я Неверно. спортсмен, да, я спортсмен ну, сегодня да, сегодня. Последняя у меня зимняя рыбалка Не зарекайся Ну да, еще... Могут, они еще могут меня куда-нибудь уговорить, на конечно На смерди мы сейчас сгоняем? На смерди следующие выходные, а что, почему нет? Тропа есть С шашлыком? Ну, Лёха, будет шашлык? Следующие выходные Санька зовет на смерди Лед-то еще, Ого. За раками. За да черепахами. Ну ладно. А кто кого поймает. Всем привет огромный. Пока. Ой, гнет, гнет, гнет, гнет, гнет, гнет, Опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа. Не зря я ставлю четыре удочки. Ставьте, кто вам жалеет, ставьте, ребят. Потому что я жду. Опа. А? Да, такой Нафига стоп, если сразу клюет Мелочь Блин, Андрюха пригнал мелочь своим телефоном, смартфоном Съемками своими молчим? Че не работаем. Ешь, ешь, ешь, ешь. Все. Не выдерживай. Переходим в другое место пока. Может, и не будет там больше никого. Вот, нормально что-то. уже пойму как-то сразу же на ту мормышку на которую ни одной еще не поймал, на нижнюю ну, сейчас запутал мне сейчас я подсажу. так вот да, хочешь хочется Три сороженки, одного окушка, Дальше у меня удочка запуталась. Бардак. Так, уже видит новых опарышей. Чудо. Ждем чудо. Для тех изловили, которые еще стояли по слизь, да? дойдет непонятно как будет чем там то дальше залет пытается зацепиться справа по боту проканирует перестала только евшие брюха только там гербанит одну за одной И хватает Ну что, время 16.30, полпятого, как говорит Андрюха, не клевало и совсем перестало, и мы решили, что мы, наверное, будем собираться, да, Леха? Да мне все равно. Вот лехи то все равно, а нам-то еще ехать. Кого там видал? да. Баба этот слюнявый блин, это колебал уже. уже не знаю, как от него избавиться. Вот у Андрюхи дуплеты пошли, когда мы домой собрались, а у нас так тут исправно клюет Йорж. Да. Так что вот так. Ну так это не это Это две-то штучки, что тут? Да? Две-то штучки попалось. был последний акт, так, так, да, время без 26, мы возвращаемся наконец-то, да, вот, Выезжаем. все, сорожки наловились, окушков поймали, ну и ершики были, все, пока, пока,